Привет, я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии по Вселенной. Мы подлетаем к рубежу, когда Вселенной исполнилось 380 тысяч лет. Посмотрите вокруг, что изменилось. Ой, стало светлее. Не видно больше молочного тумана. Стало все прозрачно вокруг. А что произошло? Случилось очень важное событие в истории Вселенной. Образовались атомы. И что, они излучали свет? Нет, но благодаря тому, что электроны стали вращаться вокруг ядер, они освободили дорогу фотонам, частицам света. Фотон в переводе с древнегреческого и означает свет. И это тоже элементарная частица? Да. Вещество и излучение разделились. И свет наполнил Вселенную, и даже на Земле можно увидеть этот свет. Как? На Земле можно увидеть то? что произошло через 380 тысяч лет после Большого взрыва? А вы не догадываетесь, что это? Тогда посмотрите на эту картинку. А, это тот сигнал, который обнаружили с помощью радиотелескопа. Это реликтовое излучение. Да, совершенно верно. Вот что говорят по этому поводу ученые. Когда изображение космического микроволнового фона впервые было опубликовано, пресса назвала его «Лицом Бога». Давайте будем реалистами. Это не лицо Бога, а детская фотография, фотография Вселенной младенчества. И все это произошло из-за того, что во Вселенной образовались атомы. А почему образовались атомы? Благодаря взаимодействию, которое возникло между электронами и ядрами. Вы помните, что при высокой температуре это было невозможно. А теперь, когда температура понизилась, начали действовать силы, которые притянули электроны к ядрам. А что это за силы? Ученые считают, что после Большого взрыва возникли четыре силы взаимодействия между частицами. Вы уже знаете одну силу, которая действует в микромире на уровне ядер атомов. Да, это сильное взаимодействие. И что возникает в результате этого? Возникают ядра атомов. А еще появилось электрическое взаимодействие. Оно и привело к возникновению атомов. Люди давно заметили, что в определенных условиях тела могут притягиваться друг к другу или отталкиваться. Посмотрим эксперимент. Натрем воздушный шарик о меховую шапку. Поднесем его к мелко нарезанным бумажкам. Они подлетают вверх и притягиваются к нему. Значит, на бумажке со стороны шарика действуют силы, которые называются электрические. Поднесем этот же шарик к металлической гильзе. Она сначала притягивается к нему, а затем отталкивается, причем так сильно, что может даже парить над шариком на привязи. Мы видим, что электрические силы могут приводить и к взаимному притяжению, и к отталкиванию предметов. Еще древние греки заметили, что если янтарь натереть о кожу или мех, то он притягивает к себе мелкие предметы. Древние греки очень любили украшения из янтаря, и назвали они его за свет и блеск «электрон», что означает «солнечный камень». Вот отсюда и возникло слово «электричество». Посмотрим эксперимент. Возьмем стеклянную палочку и потрем ее о лист бумаги. Палочка приобретет свойство притягивать к себе легкие бумажки, пушинки. Если приблизить такую палочку к руке, то можно услышать легкий треск, а в темноте даже увидеть искорки. Способностью притягивать к себе легкие тела обладает не только потертая о бумагу стеклянная палочка, но и многие другие вещества. Тела, которые в результате трения приобрели свойство притягивать к себе другие тела, принято называть наэлектризованными или заряженными. Физики обнаружили, что частицы взаимодействуют именно потому, что они имеют определенный электрический заряд. Заряд это физическая величина, которая определяет свойства частиц или тел вступать в силовые электрические взаимодействия. То есть они могут притягиваться или отталкиваться в зависимости от их заряда. Эти заряды условно стали называть положительным и отрицательным, то есть заряд со знаком плюс и со знаком минус. Опытным путем было установлено, что одноименные, то есть одинаковые по знаку заряда, отталкиваются друг от друга. А это значит, что два положительно заряженных тела или два отрицательно заряженных тела отталкиваются. А притягиваются частицы или тела, имеющие разноименный заряд. Теперь вам будет понятно, как возникли атомы. Посмотрите, какие заряды имеет электрон. Отрицательный. А ядро положительный. А поэтому электроны и притянулись к ядрам. Вот так образовались атомы. А как ученые обнаружили эти частички? Об этом мы поговорим в следующий раз. На сегодня все. Пока!